Многоцелевые истребители Су-35 с Воздушно-космических сил ВКС России приступили к перелету в Беларусь в рамках проверки сил реагирования союзного государства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 с Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь, сказали в военном ведомстве. По информации министерства, во время выполнения полетных заданий экипажа ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам. Проверка сил реагирования союзного государства, как ранее сообщили в министерстве, проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных военных и государственных объектов. Охрана государственной границы в воздушном пространстве. Также пройдет проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля пройдет совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также защиты интересов союзного государства и противодействия терроризму. По информации Минобороны, в ходе учений состоятся мероприятия по усилению охраны газграницы в целях пресечения проникновения боевиков перекрытию каналов доставки боеприпасов и оружия. Также будут выполняться мероприятия по поиску, блокированию, уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Обус-Лесновский, Горский, Брестский и Осиповичский, а также на аэродромах Барановичи, Мачулище, Лунинец и Лида. Всем спасибо за просмотр.